Давно мечтаешь сесть за руль своего авто? Не упусти возможность! Фонд взаимопомощи разработал площадку «Автоэнерджи», благодаря которой вы сможете купить себе новый внедорожник стоимостью от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Все, что нужно, это иметь в кармане всего лишь 30 тысяч и заряд мотивации. Нету 30 тысяч – не проблема, ведь вы можете с легкостью заработать их на предыдущих площадках фонда. Итак, что нужно делать, чтобы заработать на новый внедорожник? Первое, что нужно сделать – это поставить цель. Определитесь, какая машина вам нужна и за какой конкретный срок вы хотите на нее заработать. Ведь согласитесь, я хочу авто, и я хочу новенький BMW X1. Это разные вещи. Далее вам нужно приобрести доступ к площадке. И, автоэнерджи, и рассказать о вашей цели своим друзьям и партнерам единомышленникам. С первого приглашенного партнера ваш реинвест пойдет за вашим спонсором, а со следующих двух партнеров средства будут накоплены для перехода в следующий стол. Во втором столе с первого же партнера вы сможете вывести 40 тысяч рублей. Еще 20 тысяч рублей идут на вывод вашему спонсору. В дальнейшем каждый ваш партнер будет приносить вам по 20 тысяч рублей на вывод, а со следующих двух партнеров по 60 тысяч рублей пойдут на открытие третьего стола стоимостью в 120 тысяч рублей в третьем столе все средства пойдут на открытие следующего стола он накопительный в четвертом столе с первого партнера вы сможете вывести 200 тысяч рублей 120 тысяч рублей пойдут на реинвест в третий стол а 40 тысяч рублей идут на вывод вашему спонсору в дальнейшем каждый ваш партнер будет приносить вам по 40 тысяч рублей на вывод. Со следующих двух партнера средства будут накоплены для перехода в последний стол стоимостью 720 тысяч рублей. В пятом столе все средства идут на вывод и вы сможете вывести 2 миллиона 160 тысяч рублей. Итого ваш доход со всех столов составит более 2 миллионов 400 тысяч рублей, что равняется стоимости внедорожника. Автоэнерджи. Энергия, которая сделает тебя владельцем новенького авто.